Голодание является искуплением долгов? Если это гейс, то есть или обед, зарок, взятый во искупление долгов, да, является, опять же, делается это обычно на канале. В русской традиции это называется зароком или обедом. Громко, прилюдно да, или мысленно, но не менее четко сказать, что во имя искупления своего долга я беру обед, зарок, гейс. Не есть какой-то период времени голодать, не есть мясо какой-то период времени, да, или еще что-то делать во имя. И тогда этот зарок считается как, ну, фактически как открытая оферта. Если ты ее выполнишь, то твои долги начнут потихонечку убывать, возможно. Опять же, к какому Богу ты клянешься? Ведь клянуться обычно кому-то не просто так. И лучше бы, конечно, если бы человек знал во имя какого Бога, то есть во имя какой силы, во имя какой программы, во имя какого разума, во имя какой цели, он дает подобный зарок. Сделав это, ты прежде всего на выполнение этой работы пускаешь не только свое время, но и энергию. То есть отдаешь ресурс. Отдав ресурс, соответственно, ты можешь получить отклик. В зависимости от того, насколько тебе действительно, реально трудно было это сделать, насколько тебе пришлось развить свою волю, чтобы выполнить сделанный зарок, так он и стоит. И тогда он вполне возможно будет являться выкупом твоих долгов из одной системы посредством включения тебя в другую систему. Та система, которая возьмет тебя после выполнения этого зарока под свое покровительство, сама на своих правильных условиях выкупит. Тебя, и поверьте, эта цена будет несоизмеримо меньше, чем если бы вы выкупали себя сами, потому что для человека это всегда стоит дороже в разы, чем если договариваются Грегори или Боди. Поэтому лучше, конечно, найти правильного покровителя.